Вообще огонь! Сколько воды! Да? Сколько рыбы в этой воде! <свеч> О! Вот, почти набрались! Я думал больше! Через десять часов а -а -а. будут подариться на шпильон! Не ваши, а, -а, -а. а, -а, -а. а, -а, -а. наши! Подъезжаем. Запомнил. Запомнил? За, за, направо. Да. направо. Белорусские приехали? Да. Все. А <связь> все там. Ну Пост. Почему мы туда не подъезжаем? Я с чемодавно и не пойдем туда. Запарковка пропуск? За че? А, так. Давай жетончик. Подготовьте паспорта. это телефон? Ох, Сири. Не, он придет просто во сколько вопрос. Ну он сказал, что 12 будет еще. У нас такие же домики. Да такого не было просто. Чурик, вот домик я. Поехали сразу туда, направо. Ну да, припаркуйте, я, да. При я, При я выйду. я выйду москвич. Припаркуйте, я выйду Все, не выходим? Меня. Ну конечно, ничего. Выходим, дальше, дальше что? пешком. Что? Да, не, не, не ходи, там новости. Не дерну не Скажите, пожалуйста, как вам будет вадить километр водить в мире? Не знаю, Влади Гарантия еще не видел. Что, все? Владик гарантия еще нет. Так, дайте-ка я вынесу пока. Потом остальное. Ой! Ой-ой-ой! Туалет только там, туалет. Всем привет. Здесь туалет у Опа. Да. Что? Да пакет взял. этими домиками справа. За домиками вон. Надо, блин, на сходить тоже. Пошли, постой. Или пошли сходим, потом вернемся. Так, сейчас пойдем. Дай-ка я тогда так сбоку поставлю, потом... Доехали хорошо, все классно. Классная природа, домики классные вообще. Укачала? Ну он так, блин, нас там вообще сзади, хорошо, что ты пересела там, короче, э, не то что качала, да, еще и душно было немножко, ну немножко, это не уютность, а это... Только... это ерунда. Вон, наверное, там прикольные ну, домики, да? Нужен, таких вот. Пойдем, на, там я поставил внутри. Ко второму, к третьему домику проедьте? Хорошо, Дим. Да, как... Да, давай посмотрите, как... Да, давай посмотрите, как... Пошли посмотрим, как там. Миха подождите, подождите. Миха это наш садов. пакет. Держи. Подожди. Так, как куда? Куда? Надобрена Да. Хорошо. Хорошо. <смех> да сейчас вытяну. Ох, на что-то стал, блин. Наоборот, классно а чего не надо ты, ж в ну, это ж ты же вэтажшь память ну да разгрузка как, как решите конечно бегать будет. Тут, когда будет дождь, будет служба, они здесь будут. Дождей не будет. <сослушные> а да. Смолой. Все, как надо надо, надо, все надо. уже не будет дождей? На речь сухая будет. Ой, э. Э. Э. А по сколько человек там? Все по двадцать четыре. <святый> а в одной комнате двадцать четыре <святый> человека? <святый> да. ты там разошлись. что приехал, да, туда еще. Поехали. Я сказал Второй, третий ты сказал. Я же не знаю, так Нет, вы... первый, второй, третий. А. <соцентрический> да ладно там. Так, Тебе... можем Тяжелая, нормально И будет, <соцентрический> смотри, аккуратно. Покатим по шишкам. Тянется, ну, короче, волоком. колеса, как самолете. Ага. Тяжеловато мне будет нести. Сгребаю мусор, короче, весь. О, доехали. Так, Оля, аккуратно сзади. Чтоб... Так, 3, что, попросим, чтобы рядом... Нет, нам надо Вот, три, четыре. А, хорошо я знаю кому что давать так поехали кто еще хочет мы Произ... вот Даже раз два три четыре пять сено, пять вон Пашка стоит нет Пашку не трогай ну мы не будем трогать Пашку... тогда мы в четыре Вы же хотите двухместный да. ну а и вы хотите да. двухместный ну рядышком а зачем тебе пяти рядышком говорю пошли тогда четвером а... На ту сторону идет домик, ну, а там стоит. лучше пойду по Стоит. Ладно, пойду пакеты. Потом за сумкой приду. Доски не гнилые. А? а, пока не разобрали. Я а куда? понял. Ну я не знаю, куда идти тебе. А куда тебе сказали идти? Просто... Разгребаем! А -а -а! <связывая> да? <связывая> а то разгребут, потом мне это самое. Нам это что, два стола, что ли, или один? один Давай еще Друзья, стул. Динь. Стул уже возьмем еще Не знаю, кто там придвинул. Да пофиг. Я думаю, что пофиг. Там есть? Внутри до? Два... Так а на улице нам поставить, потом бухать? Ну здесь, ну как здесь стояло? Так давай на, наверх поставим, подожди. <систит> Блин, ну, на нам тубочка, да, так, ну давай я вот так чуть одной. Да, да давай и стул возьмем, ну <систит> чё <Чего>? ты, <систит> я же тебе говорю что. Давай мне в руку, да ну, наверх тут <систит> аккуратненько. Стол, достойную тумбочку, чтобы, блин, мы отфаршированы были. Правильно? Ой. Пошли дальше, короче. Давай, как Давай сразу. Ой. Мы уже мебель ломаем, да? Сумка. Ладно.